Здравствуйте, меня зовут Анастасия, сегодня хочу поделиться с вами опытом работы с компанией 7 Group. С компанией работаю уже четвертый месяц, работать начала с подписки 7 News. Доходность на сегодняшний день составила чуть больше 30%. Отдельное спасибо за это Яну, финансовому консультанту. Ян всегда поможет советам, всегда грамотно и доходчиво ответит на любой мой вопрос. Я довольна тем результатом, который сейчас имею. И поэтому решила продолжить сотрудничество с ними и на сегодняшний момент приобрела еще одну подписку 7Stox. Всем привет, меня зовут Кирилл, я являюсь клиентом компании 7Gro. В марте 2020 года я подключил подписку 7Stox. Данную подписку я выбрал, так как уже имел дело с акциями международных компаний, торгую самостоятельно. У ребят в марте проходила специальная акция, привлеченная к Международному женскому дню, где предлагалось приобретение продуктов с выгодой более чем 8%. Таким образом, приобретая подписку на 10 месяцев, я получил месяц в подарок. Суммарно. Моя доходность за три месяца составила 34% или 11,49% в месяц. Это поразительно, так как ни один банковский вклад, ни одна банковская стратегия не позволяет вам заработать такое огромное количество денежных средств. Моим финансовым консультантом стал Савков Антон Павлович. Искренне ему благодарен за, за то, что предложил более гибкую систему оплаты услуг компании. Обязательно подключайтесь к компании 7груп, проверенные ребята. Всем удачи, спасибо за внимание.